Добрый день! На связи с вами Дорожка Александр. Сегодня мы с вами поговорим о таком продукте, как Омега-369. Итак, для чего же нам надо Омега-369 принимать в организм? Если коротко, они не защищают клетки головного мозга, способствуют их активной работе, дают питательные компоненты для органов зрения, снижают риск атеросклероза, то есть получается, Идет оздоровление клеток иммунной и сердечно-сосудистой систем. И улучшает еще состояние и эластичность кожи. Это если так коротко. В современном мире, если посмотреть, у нас идет соотношение омега-3 и 6, 1 в 20. Для нормальной работоспособности организма человека требуется соотношение оптимальное 1 в 4. То есть нам надо очень сильно повышать омегу-3, уменьшать омегу-6 и повышать омегу-9. То есть надо больше есть рыбы, яиц и так далее. Давайте еще коротенько поговорим об омега-3,6. Омега-3,6 считаются важнейшими жизненными компонентами. Без них клеточные мембраны быстро начинают разрушаться. И самое основное, что эти жирные кислоты очень необходимы для нормального функционирования человеческого организма, но при этом они сами нашим организмом не производится, то есть мы получаем все эти наши жирные кислоты только извне. вещества омега 36 и в жирных натуральных маслах, в жирной рыбе и так далее. То есть надо есть рыбу качественную каждый день. Вот поэтому есть такой заменитель, как омега 369 от нашей компании Coral Club. Это, в этой капсуле омега 3 6, идет оптимальное, подобранное соотношение пропорций на каждый день. Но вам надо принимать одну капсулу в день и вы получаете сразу полную порцию необходимую для вашего организма жирных кислот омега 3 6 9. Ссылочка для того, чтобы зарегистрироваться в компании кораллов. клуб под низом» под этим видео, сразу вы автоматически получаете скидку 20% на всю продукцию. От компании в том числе на омега 369 Работ работаем мы уже в 52 странах компания канадская продукт полностью сертифицирован соответствующим гос гостам полностью качественный мой skype 25 все данные есть под видео связывайтесь помогу объясню доставки осуществляются во многие страны на этом спасибо пока пока